Ограничения в отношении водителей электросамокатов. В КУФУ пройдут вступительные экзамены для иностранцев. Большое, как я уже часто говорю, домашнее задание для битубентов этого года, в том числе и для иностранных битубентов, это ознакомиться с нашим сайтом. Всем привет! В эфире Универньюз. А студия Игуль Хидиатова. В КФУ стартовали вступительные экзамены для иностранцев.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 Михайлова, Универньюз. Электросамокаты пользуются большим спросом на улицах города и розничных магазинах. Однако каждый профессионал и любитель передвижения на электрических средствах и индивидуальной мобильности должен следить за нововведениями и изменениями в российском законодательстве. О разработке государственного стандарта расскажет наш корреспондент. Электросамокаты зародились еще в 19 веке, однако широкую популярность в России они получили относительно недавно. С момента внедрения их на улице города правила изменялись неоднократно и каждый раз по объективным причинам. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует разработку государственного стандарта с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров. По информации пресс-службы Минпромторга Российской Федерации, технический комитет по стандартизации дорожный транспорт определит базовые требования безопасности и методы испытаний электрических средств индивидуальной мобильности. Речь идет о наличии тормозных систем, систем идентификации на дороге, прочности конструкции, наличии звуковых сигналов и Тому подобному. В перечень нововведения также относят процесс ввоза в Россию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Одним из немаловажных пунктов является то, что средства передвижения будут должны ограничиваться скоростью в 25 км в час, а также оснащаться функцией автоматического замедления в парках и системой спутникового слежения. Внедрение государственного стандарта – это ожидаемая мера, когда появляется какое-то новое технологическое решение, которое может приводить потенциально к аварийным ситуациям и происшествиям, то, собственно, эта сфера требует регламентации. На мой взгляд, спрос на покупку и использование среди пользователей не особо уменьшится, но стоит отметить, что индивидуальные самокаты в последнее время они вступили в жесткую конкуренцию с рынком аренды. Самокатов. Помимо ранее упомянутых требований, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует обозначить необходимость маркировки устройства, которая должна содержать название производителя класс, максимальную скорость, год производства, мощность и максимально допустимую массу. Известно, что разработка ГОСТ запланирована на текущий год. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универньюз. В землянке, смуглянка, туча в голубом и не только. На университетской площади в Елабуге состоялся гитарный вечер, что послужило поводом устроить такое уютное мероприятие для горожан. Все подробности в сюжете Амира Сабирова.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 16 мая в четвертый день медиа недели прошла видеоконференция с гостями из Москвы и участниками парк Патриот медиа в Артеке. О чем на ней говорили подробнее Амир Сабиров.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 16 мая в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел круглый стол под названием Диспозиция медиа, позитивные возможности при негативные повестки. На видеоконференции выступили представители юнармии, актеры театра и кино, а также лекторы Казанского университета. Амир Сабиров, Карина Саяхова, Универньюз. Студентка Казанского федерального университета Алина Гараева стала участницей международного конкурса красоты «Мисс Глобал». Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой.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 Универньюз. На этом все. В студии была Игуль Хидиатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!